Около 17 лет Александр Серов прожил с супругой Еленой Стебеневой, которая родила ему дочь Мишель. В 2010 году этот брак распался. Сегодня исполнитель нелестно отзывается о бывшей жене. Дело в том, что исполнитель очень разочаровался в браке с Еленой. Певец считает, что она плохо поступила с ним. С Еленой общения нет. Она живет своей жизнью, я – своей. Не касаюсь каких-то ее личностных дел. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. Очень большая обида, тяжелый камень у меня в душе. Я же был гастролером, редко бывал дома, а все, что зарабатывал, все приносил в дом, делал все, чтобы было лучше. Но человек этого не оценил. 17 прожитых лет потерпели фиаско. Я пересилить эмоционально не могу. Поэтому у меня все это висит. Простите, разоткровенничался Серов. А недавно ходили слухи, что Александр Серов не ладит с единственной дочерью Мишель. Певец опроверг подобные домыслы, подчеркнув, у них с наследницей полная гармония. С дочкой мы продолжаем общаться. Это неправда, что я якобы переселил Мишель с ее мужем и так далее. У них такая же дача, как у меня. Если надо помочь, мои ребята приезжают, помогают, делают так, чтобы все было комфортно. В этом все чисто, заверил артист. Что касается Мишель Серовой, то она мечтает о примирении родителей. Мама помогала бы с детьми, но наш дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема в нем. Поэтому мы приезжаем к маме в гости. Дольше всего досадно и жалко, что нет цивилизованного общения. Я знаю много примеров, когда люди общаются после развода семьями, отмечала наследница певца, у которой сегодня есть дочь Мия и сын Мака.